Витаю, дорогие украинцы! Знаходимся на предприятии из производительства зломостяки дворей и сейфов компании «Монолит». В частности, сегодняшняя тема прямого эфира – это отделка дверей. У нас есть список вопросов, которые задали наши подписчики, а также, в принципе, мы такой написали список на скорую руку часто задаваемых вопросов, связанных с отделкой входной двери. «Чи входить оздобление у вартисть дворей?» Вопрос задавался нам, поэтому, входит ли отделка в стоимость наших дверей? Да, отделка выбрана наиболее рациональная, это МДФ накладки 16-миллиметровые, которые дальше мы рассмотрим, что эти МДФ накладки дают, поэтому, да, в стоимость наших дверей входит отделка. Чивар, то встановлю двери за сдоблением, как еще и до чем краще поставить двери, а потом после ремонта установить и Я бы ответил на этот вопрос так, что лучше установить дверь, когда уже грязные работы проведены, после этого установить, скажем так, дверь с отделкой и хорошо ее упаковать. Но ну, это был бы самый лучший вариант. Но отделку можно установить и после уже когда будет меблироваться квартира, когда уже совсем чистые работы будут, можно будет потом установить отделку. И так, больше не к ремонту относятся такие случаи. В каком этапе ремонта? Бывает так, что, допустим, непонятно, как, какой будет дизайн внутри квартиры, к примеру. Люди хотят вот этот момент с внутренней отделкой двери отложить до того момента, когда у них уже будет понятно, какой будет цвет стен, какой будет цвет межкомнатных дверей, какой цвет пола, потолка, и уже вот, именно, владеет всей информацией, уже более точно подобрать внутреннюю отделку. Да, в таком случае я поддерживаю установить дверь без внутренней отделки, ну либо в принципе и без внутренней и безнаружной. Почему? Потому что, чтобы установить внутреннюю отделку в конструкции наших дверей, то нужно снять наружную отделку, крепить внутреннюю. То есть, дверь тогда уже проще установить вообще без отделки, в металле так называемом. При этом уже будет готовая рама, полностью будет вы, выгрунтована, выкрашена. торцы двери замки вся защита будет уже установлена. И только после, уже на завершающем этапе ремонта, установить декоративную отделку на дверь. Такая опция, она возможна и Периодически такую опцию заказывают, оплатив время дополнительное монтажников, можно установить отделку, скажем так, после ремонта. Но это, как правило, на завершающем его этапе. Можно замовывать сдобление с дерева, Безусловно, можно. Натуральное дерево, оно, безусловно, во все времена имело привлекательный внешний вид, ну, с какой-то степени практичность, подчеркивала, скажем так, статусность. Натуральное дерево без проблем можно заказать. Мы знаем очень профессиональных столяров, которые делают качественно. Но стоимость качественной деревянной отделки, она высокая. Деревянная отделка на самом деле будет стоить где-то порядка тысячи долларов одна сторона. Одна только панель, допустим, внутренняя панель из дерева. Почему так? Допустим, деревянная дверь когда делается, к примеру, деревянная, межкомнатная, то это, как правило, ну, минимум 40 миллиметров ее как бы, толщина. Набираются доски 45-миллиметровые, прогоняются в станке, выравниваются до ровных 40 миллиметров. Потом там обклады какие-то накладываются, она лакируется. На 40 миллиметрах она имеет уже жесткость, хорошую, очень высокую жесткость. Даже если какие-то части деревянной двери были там недостаточно высушены, неравномерно высушены, то то в целом как бы вся межкомнатная дверь критических деформаций не будет таких, чтобы стала очень кривая, косая, то есть полопалась, разошлись соединения, она как бы в целом выдержит. А накладка для металлической двери это толщина там ну условно 20 миллиметров, два раза тоньше. То требование, допустим, уже чтобы сделать вот такой обклад деревянный, то здесь уже требование к дереву на самом деле подбирать очень Правильно, очень тщательно нужно, чтобы оно было высушено достаточно, чтобы потом это все не порвалось и не появились щели. Поэтому деревянная накладка на одну сторону двери металлическая. Толераток говорят, что это примерно стоимость как целой межкомнатной двери. Можно замолоть двери взагали без узобления. Так, звичайно можно двери без оздобления. Мы, в принципе, начали с этого вопроса, когда можно заказать дверь в металле, потом на нее закрепить отделку. Я упомянул то, что... Если дверь будет в последствии как бы, планироваться отделка, то это нужно предусмотреть. Должна отгрунтована, покрашена уже качественно быть рама. На металлоконструкции самого полотна двери уже должны быть качественно покрыты торцы двери. Почему? Потому что потом это делать очень сложно. Очень сложно. И даже, скажу больше, потом это сделать уже настолько качественно, как в цеху, будет сложно. Поэтому закрепить, скажем так, накладки дверные там мебельные деревянные по месту это вполне возможно это это допускается это абсолютно как бы будет технологично а если по месту красить раму по месту там делать торцы то это бы ну, не то качество будет поэтому без оздобления можно но нужно понимать что дверь без оздобления это никакой антикоррозионной у нее никакой стойкости нет внешнего вида у нее никакого нет звукоизоляции нет ну и так далее поэтому дверь без отделки можно если нужно следующий вопрос какое удобрение практичнейше в мене диты и собака Що брат, еще брат чтобы она не втратила выгляд за несколько месяцев собака да собака как бы ну что касается домашних животных нужно это учитывать и есть определенные варианты отделки которые ну, назовем их так более антивандальные и на них, даже если вот эти вот собака будет царапаться, выходить, ну, проситься там выходить, все эти как бы следы, они будут либо вообще незаметны, вообще незаметны, либо они будут слабо заметны, не, не, не будут бросаться в глаза. Ну а все остальное, это там, если дети ее обрисовали, там, залапали, скажем так, жирными руками, то это все моется, все как бы подлежит уходу. 99,9% отделки это... Ну, которую вот мы ставим на наши двери, это отделка, которая подлежит мойке, чистке. То есть на ней стараемся, ну как бы люди, людей предупреждаем, что та или иная отделка на ней лучше, скажем так, она более устойчивая и на ней меньше, скажем так, видно все. На какой-то больше видно, и там, скажем так, слегка прикоснувшись уже на ней какие-то следы. Вы сами выготовляете оздоблення. Смотря какое, смотря какое, то если это мебельные фасады МДФ, то мы обращаемся в мебельную компанию, мы заказываем под наш размер. Поэтому, как, как правило, заказываем вот мебельной компании, которая в состоянии это делать качественно, постоянно и в предсказуемые сроки. Сколько часу выготавливается уздобление? По разному но рекомендуемая мдф плита около недели то есть ну, срок изготовления около недели с момента скажем так заказа затем там поступают пленки заказываются поступают пленки затем там как это подходит очередь забираем но ну, около недели скажем так в среднем некоторые варианты отделки можно сделать за один день это допустим там такое как Совсем аскетичные варианты отделки это заменитель либо это в грунт покраски, какой-то технический вариант двери, это можно в принципе за 1 два рабочих дня можно и, и такой вид отделки бывает. Крашеные МДФ фасады, ну мебельные фасады крашены, они изготавливаются порядка 2,5 недель, потому что там есть этапы, чтобы их выготавливали, этапы, что их грунтуют, оно сохнет, красят, сохнет, то есть там это порядка 2,5 недель крашеные фасады. Ну а если брать такую отделку, как натуральное дерево, то там порядка месяца, то есть порядка месяца делаются деревянные фасады. Но это опять же в среднем бывает и дольше. Также, если допустим брать эксклюзивные, скажем так, варианты отделки, такие как натуральный камень, то там еще это будет дольше, потому что ну, обработка камня это еще более сложная операция. На каком этапе выглотовления дворей, оздобление мая буты узгоджено. Лучше всего, когда на этапе заказа дверей получается отделка, она утверждается и уже тогда как бы ну, по срокам оно идет более предсказуемо, потому что уже там наперед какие-то заказываются пленки. Лучше, когда на этапе заказа двери на внесение аванса и так далее если уже как бы совсем разобрать это все по полочкам то первым этапом делается металлоконструкция двери ну, соответственно врезаются замки защиты все это делается первым этапом и это как правило занимает порядка недели в среднем вот срок изготовления металлоконструкции это я к тому веду что до того момента пока не будет металлоконструкция как бы полностью завершена Никаких как бы отделка она не, ну, не начинает делаться, поэтому если надо какое-то время выгода, то есть неделя-полторы, пока делается металлоконструкция. Уже после того, как металлоконструкция готова, уже по этим размерам заказывается мебельный фасад, либо деревянный фасад, либо каменный фасад, уже только после того, как когда полностью завершена металлоконструкция, это неделя-полторы. Нужно ли повторять отделку от застройщика? Да, сейчас очень часто, что застройщик ну, строит дом, ставит туда свои двери, сдает квартиры, и заказчики в некоторых случаях подписывают договор. Единственный пункт этого договора, что внешний вид к двери он не должен был быть изменен. Так, чтобы не пестрила у того синяя дверь, у того черная, у того белая, так, чтобы были одинаковые. Но ну, можем ли мы ее повторить? Скажу честно, ну, еще ни одного не было жилкомплекса, в котором мы не могли повторить внешний вид к двери с внешней стороны. Это все достается, все это повторяется в точности. Когда это процентов надо, мы полностью повторяем внешнюю отделку двери в таких жилкомплексах. Какая отделка дает лучшую или худшую звукоизоляцию? Если это покраска, это самая худшая звукоизоляция. Если это кожезаменитель с какой-то хотя бы уже там поролоном, либо опять же с тем же звукоизолятором, это уже чуть лучшая звукоизоляция. Если это МДФ, плита 16-миллиметровая, это еще лучшая звукоизоляция. Если это МДФ плита, еще и с слоем звукоизолятора, то это максимум, чего можно добиться от отделки. Вот этот момент всегда нужно говорить людям, которые хотят заказать дверь, к примеру, с отделкой покраска. Я там не хочу, чтобы там с внешней стороны дверь вызывала какой-то интерес, вот она пусть будет там покрашена. Мне как бы это все устраивает. Безусловно, устраивает. Ну, вопрос того, что будет, или она больше вызывать, или меньше внимания, это... Кстати, тоже ну, отдельный вопрос, а то, что звукоизоляцию, как бы ну, у покраски добиться звукоизоляции, намного хуже будет звукоизоляция у двери, если бы у нее была, к примеру, с внешней стороны вместо покраски была 16-миллиметровая панель МДФ, Либо, как, допустим, в наших моделях дверей, то 16-миллиметровая модель МДФ. И в нее уже интегрируется спенный полиуретановый звукоизолятор, который еще в несколько раз повышает как бы, звукоизоляцию, Одно только внешней панели. А внешняя панель, я имею в виду отделка, внешняя отделка, это как раз та вся площадь, ну практически вся площадь дверного полотна, на которую сразу попадает звук на нее, уже затем он, там, если эта отделка была а если она еще была с дополнительным звукоизолятором, уже поглощается отделкой, и уже только после этого попадает на металлоконструкцию. В металлоконструкции понятно, там все это забито ватой. На вате там ничего не сэкономишь, но забить вату или там пенопласт или пену, и нет внешней отделки МДФ, то звукоизоляция будет в разы хуже без внешней отделки, даже хотя бы это 16-миллиметровый МДФ. Если это будет 16-миллиметровый МДФ еще с дополнительным слоем в звукоизоляторах, хотя бы 5-6 миллиметровым, то это еще будет гораздо выше звукоизоляция. Что некоторые считают, что отделкой можно как бы оттолкнуть воров. В общем так, ну вот это как бы, ну на самом деле, роскошная отделка, да не, не. Вот, ну что самый как бы парадокс, то, наверное, сам, ну вот я сколько замечаю, самые роскошные отделки, ну на самых... Ну, как это подобрать слово? На самых дешевых дверях неправильно будет сказать? но на самом деле, чем дешевле дверь, тем роскошнее отделка. Может ли привлекать? Нет, не может. Абсолютно. Это, ну, вообще, как бы, в 90-х годах, может быть, да, там, или еще во времена, там, Советского Союза, во времена Совка, может быть, действительно... Роскошная отделка, она и привлекала домушников, когда по сути все двери имели одинаковую защиту, ногой ударил дверь, она как бы и открылась. Домушники только и ходили, что выбирали, да, у кого по роскошнее отделка... По той двери ногой ударили и зашли. По вот взломостойкой двери, по любой, то есть, ну, ну какую-то отделку туда не поставь. Если это домушник, ну, если это не какой-то там наркоман, который что им движет, непонятно, то он там по отделке будет ходить выбирать, то он ей это двери вообще ничего не сделает. Но он ее там отделку эту роскошную повредит. А домушник никогда не выберет, ну, взломостойка, какая бы на ней ни была отделка, он ее просто-напросто не выберет. Не выберет по той причине, потому что Двери в а даже ну, в статистике, если взять вот эту статистику по квартирным кражам, все что участвует в квартирных кражах, это вот эта вся мишура получается. Начиная там от вот этих деревянных дверей, которые ногу ударил, закрылась, продолжая вот этими дверями от застройщика, дверями вот эти, которые по 10 тысяч, то есть с роскошной отделкой и по 25 тысяч роскош, супер роскошная отделка и с итальянскими названиями замков, то есть вот эти все двери домушники выберут они их выберут, почему, потому что это предсказуемый результат, абсолютно предсказуемый результат, то есть ты понимаешь ну какой будет результат, когда, когда ты смотришь на взломостойку дверь и определить ее, ну домушник он может по ряду факторов, он уже ну так или иначе он поймет с непредсказуемым результатом домушник уже не будет этим заниматься, поэтому вот эти двери, которые там выбирают по отделке и ломает такого вообще не, ну, такого не бывает. Скажите, пожалуйста, а если использовать звукоотражатель, как в студиях, конусы? Вот эти конусы в студии звукозаписи, они не обеспечивают там какую-то сверхзвукоизоляцию, то есть они его поглощают. Звукоизоляция добивается другими материалами, а конусы уже как бы не переотражают звук, и его можно как бы получить талонного качества, чтобы не было никаких искажений звуковых. Так когда вообще от комнаты требуется получить звук, ну никак не искаженный, поэтому конусы это больше для того, чтобы не искажать звук. В двери, честно скажу, что эти конусы не особо. Если это будет там, 10 мм или 20 мм спиненный полиуретан, это будет в десятки ну, раз выше звукоизоляции, чем это будет там, 20 мм ну, вот, поролоновые конусы по вот этим материалам я ну, очень много интересовался и интересуюсь чтобы максимально то вот у звука есть там высокие низкие частоты там средние то есть и каждый материал как бы ну, может ловить звуковую частоту если это низкие частоты то это надо максимально мягкий образный материал если это высокие частоты то это максимально твердый материал ну относительно максимально твердый шумоизоляция она как бы ну, и добивается вот эта комбинация этих материалов, то есть, но ну, сама металлоконструкция, ну, это материал реально, то есть, ну, очень жесткий, то есть, и какую-то часть звуковых частот, он, она хорошо сама по себе металлоконструкция поглощает, вата поглощает такие низкие частоты, ну, вот эти вот вибрации, которые уже может создавать сама металлоконструкция, но вот есть вот универсальные материалы, это как я опять же уже десятый раз в этом видео повторяю, спиннинг полиуретан, это материал, который вот ну очень хорошо дает звукозвряться, вот как раз в тех звуковых частотах, которые вот нас и окружают по большому счету, это речь там, это электроинструмент, то есть вот этот материал очень хорошо снимает при условии того, что этот материал наклеивается на жесткую какую-то основу, либо это металлоконструкция, либо это МДФ накладка в нашем МДФ на накладка само по себе ну, относительно жесткий материал. Так, следующий вопрос. Какая отделка дает лучшую теплоизоляцию? По теплоизоляции вообще здесь, вот в чем разница между звукоизоляцией. Теплоизоляцию сам по себе даже дает воздух. Чем больше плотность, тем больше теплопроводность. Если говорить о, о идеальных теплопроводностях, это... Там, как алюминий проводят, идеальный теплопроводник. Если сделать, скажем так, отделку наружную из алюминия, то, ну, по сути, какая температура будет попадать на эту отделку, и такая же температура будет с этой стороны как бы заходить. Но при этом, если такая же толщина, это будет отделки МДФ, 16-миллиметровый, то это уже будет ну, в десятки раз меньше теплопроводность. Сам по себе МДФ это уже хороший теплоизолятор. При этом, если это будет еще воздушная прослойка, ну, очень низко имеет теплопроводность, если он не, ну, не циркулирует. Вот, в спине, ну, вот эти материалы, теплоизолятора они основаны на том, что они в себе заключили воздух, который не циркулирует. Это пенопласт, Полистирол, спинниный полиуретан Теперь поэтому Подытожу то, что какая отделка дает лучшую Теплоизоляцию МДФ дает неплохую теплоизоляцию Дерево дает неплохую теплоизоляцию А если это все Дополнить еще дополнительными Слоями вот этих современных, назовем так, теплоизоляционных материалов, то это будет самая классная отделка. Вот у нас, допустим, уличные двери, монолитермо, на этих моделях дверей сразу же идет наружная панель 22-я толщина, у, которых, у которой часть, значительную часть этой толщины занимает теплоизолятор сразу, который уже интегрирован в панель. И внутренняя панель, 26-я панель, в которой... 10 миллиметров теплоизолятор, уже сразу же интегрирован в панель. То есть мы получаем там порядка там, полутора сантиметров теплоизолятора и трех сантиметров мдф а то есть это само по себе если вот это все собрать это будет очень серьезный такой сэндвич который будет иметь низкую теплопроводность самая дорогая отделка ну как самая дорогая отделка ну из того что как бы ну приходилось делать но ну, делали как бы и медные получается отделку делали но ну, это ну, вообще не дешево как бы медную отделку и нержавейка отделка это тоже недешево. то есть и там как бы стекла, которые там каленые, самое дорогое, ну не знаю, ну на мой взгляд, ну как бы самый дорогой материал отделки, это одно, ну насколько ты тщательно этот материал обработаешь, ну и насколько он сложен в обработке, ну и какой результат будет с этим, ну... Понятно, если бы взять там, просто кусок нержавейки образно, там, ножницами по металлу вырезал, как бы прикрепил на дверь, но ну, то, что это как бы нержавейка, или это будет лист серебра, или, или золото. Ну, как бы материал будет самый дорогой, но как бы, работы, которые с ним проделаны, в моем понимании дорогая делка, это когда и материал дорогой, и как бы работы, ну, которые ну, были с ним проведены, они этот материал как бы ну, не обесценили. Только как бы ну, открыли весь потенциал этого материала. Камень мне нравится. Мне нравятся вещи, которые ну, делаются ну, образно на века. Отделка из натурального камня, то есть это отделка, которая ну, абсолютно ничего не будет. То есть, ну, в моем понимании это дорого э, на очень долго. Но опять же, это все ну, обработка, как начиная от подбора этого камня, продолжая обработка этого камня и заканчивая колоссальными вообще усилиями, которыми надо для того, чтобы это все закрепить, для того, чтобы эта дверь выдержала это все отделку, то есть вот это все как бы цепочка, да, это в сумме выходит очень дорого, поэтому отделка с натурального камня, ну, одна из самых дорогих отделок. Я, безусловно, натуральное дерево, я сказал, это не дешево, то есть, ну, естественно, если взять какое-то там красное дерево, железное дерево и так далее, то там вообще как бы, ну, натуральные какие-то венги там вот эти, ну, там понятно, что ну, стоимость этого дерева, одного только материала и соответственно эти материалы не очень сложные в обработке это дано ну, это даже не как дуб это, ну, это дерево но там в два в три раза плотнее чем дуб поэтому безусловно если натурального дерева тоже ну, можно делать очень дорогую отделку но ну, на мой взгляд камень одна из самых дорогих самая дешевая отделка ну, конкретно у нас, допустим, это называется грунт-покраска. Такая отделка под дальнейшую отделку. То есть, ну, назовем это, когда еще будет там еще не скоро еще там когда-нибудь это все там обошьется, обделается. Грунт-покраска. Самая такая из распространенных, самая дешевая отделка это кожа заменитель. Почему не покраска, а кожезаменитель? Объясню почему. Вот я как бы вынес вот этот момент покраски немного. Покраска это, ну, допустим, если дверь там вот, а почему там там дверь стоит там я не знаю там 10 тысяч гривен, она же покрашена, ну, соответственно, люди думают, что это самый дешевый как бы способ отделки. Допустим, на тех дверях это так. На дверях там, за действие гривен, у которых ни одного ребра жесткости, там никаких замковых усилений, ничего нет. Там, да, действительно, то есть там как бы ровный лист, который, скажем так, покрасил, все, его не надо не защищать, но ну, просто протер его растворителем, покрасил, и он готов. Допустим, в нашей двери, ну, если вы посмотрите на нашем YouTube-канале видео в металле, когда двери, ну, вы посмотрите, что находится, как бы в этом, в этом полотне двери, какое количество ребер жесткости, какое количество сварки этих сварочных соединений потом если кто-то задумается какое какие поводки сварочные после такого количества сварки идут ну, насколько большая деформация, нетрудно догадаться что это все надо теперь зачищать выготавливать зашпаклевывать слой шпаклевки снимать опять шпаклевать грунтовать как образно вот автомобиль после дтп вот он его пожмакали что лист бумаги помяли вот как его скажем так покрасить ну если его просто покрасить ну, вот это пожмаканный лист. Но ну, вот то же самое будет и с дверью. То есть ее надо выготовить. И по сути, времени, ну человеческого времени и опыта на это надо такое количество, что это примерно будет сумма. Если заказать мебельный фасад МДФ, поэтому стоимость качественной покраски вот такой конструкции как у нас, ну чтобы это не выглядело как пожмаканный лист, а вот чтобы выглядело как покраска автомобильная, то это стоимость МДФ накладки. МДФ накладка она даст дополнительную звукоизоляцию, а покраска она не даст дополнительную звукоизоляцию, при этом они... Иметь будут как бы бюджет эти двери одинаковые. Поэтому э, покраску в наших дверях нельзя назвать как бы самое дешевое. Поэтому самый дешевый это Курзам, Дермантин, да точно. Спасибо большое за, по, за подсказку, так и есть, да. Дермантин. От слова. Так, значит самая антивандальная отделка. Правильный подбор пленки. Это МДФ покрытый правильной пленкой. То есть есть варианты пленок, которые в свою очередь как трудно поддается тому, чтобы их повредить, так и на них, кроме этого, еще и не видно, даже если он поврежден. Поэтому, ну, это для реальных. Ну, а если, как бы, таких уже брать какие-то космические, скажем так, ситуации, когда, я не знаю, там будут ходить топором тесать, я не знаю, это, то для такого надо выбирать отделку, которая дешевле всего восстановить. То есть, это какая-то там грунт-покраска. На самом деле, да, чего только как бы не было, да, делались, приходилось двери делать, когда у человека, скажем так, сосед, у соседа есть справка, как бы все у него, его как бы определили невменяемым, но при этом он может жить, как бы спокойно жить. То есть, у него есть квартира, там, я не знаю, с кем-то он живет, либо сам. И вот на него находит, и он берет топорик и ходит, скажем так, ну, по подъезду ходит с топориком, э, там, провод, провод отрубит, там, э, дверь, как бы, порубит, там, замок кому-то выковыряет, ну, и так далее, то есть, поэтому уже несколько раз страдала дверь, поэтому, скажем так, человеку подобрали, ему пришлось, скажем так, Пожертвовать шумоизоляцией То есть там МДФ он как бы не рассматривал Пришлось сделать дверь в металле И скажем так Под грунт покраску То есть так, чтобы он ее мог восстанавливать Как у него, скажем так, уже подвергалась его дверь К атакам соседа Либо не подвергалась ну, то есть, он взял с собой сразу же на подкраску, то есть, ну, вот такая как бы ситуация. Также были ситуации, когда, ну, частный дом, много собак, и вот получается, но ну, и они там, ну, настолько как бы любят и постоянно лезут, то приходилось как бы с нержавейки крепить пластины полностью как бы на большую часть двери. Но ну, внешне это безусловно выглядело странно, но при этом хотя бы, то есть, ну, не, ничего не не раздирали, не надо было красить, так как повторяется та улица, скажем так, даже если применить покраску, то все равно ее под подерут, это будет ржаветь, поэтому лист нержавейки крепили вот так вот как бы выходили из положения. Ну и там на самом деле как бы много было разных таких очень нестандартных решений опять же были заказчики у которых петбуль терьер был на них там бацовский когда мы забирали ну где матери старую дверь она была в клочья разорвана там был дермантин он был в клочья разорванный человек заказал МДФ с максимально там пленка которую я ему порекомендовал антивандальный я не знаю то есть он не обращался но просто в ходе разговора и ну и он мне даже показал этот вообще что у него он живет на первом этаже это в Борисполе, я хорошо запомнил и то есть он показал как у него эта собака разорвала балкон то есть ну она получается ну не просто как бы дверь ну может разорвать она у нее разорвала балкон и там балконы сделали из профнастила то есть ну какую-то сеточку и профнастил так вот эта собака полностью в клочья разорвала этот профнастила она его разрызала разорвала то есть, и они там вот его латали несколько раз, оно опасно разрывает. Самая непрактичная отделка. Вот эти вот как бы нежные цветопленок, вот эти, эти soft touch, они такие как бы, ну, чуть прикоснулся там. Но опять же, когда уже ремонт закончен, то как бы, ну, у заказчиков, ну, не такие грязные руки, как у строителей, поэтому на них следы от грязных рук не остаются. А вот, допустим, такие как зеркало, к примеру, ну, на мой взгляд, такое как бы отделка как зеркало, непрактично то, что там остаются как бы отпечатки какие-то, ну, опять же, это если там ребенок будет, как бы его, скажем так, постоянно дотрагиваться. Ну, я сам по себе знаю, что ребенок, ну, любит к зеркалу прикоснуться. А с другой стороны, ну, что может быть практичнее, зеркало в двери. То есть, вышел, посмотрел, пошел. Поэтому, ну, непрактичная даже, ну, не значит как бы, ну, ничего не приходит, как говорится, умного в голову. Значит так, самое удобное в уходе отделка. МДФ самый удобный. Пронто его, как бы, побрызгал, протер. То есть, пронто он служит, как и антистатик меньше как бы пыли на него ли притягивает также прото как бы вычищает очень хорошие него чистящие свойства поэтому думаю мдф самое неудобное в уходе отделка Непрактичная отделка, это получается, иногда, иногда люди хотят, допустим, внутреннюю панель, внутреннюю отделку, они хотят покрасить, ставится влагостойкий МДФ, грунтуется, и его просто-напросто маляра красят весь коридор и также красят, получается, вот эту внутреннюю панель. Ну, на мой взгляд, это... Ну, непрактично через несколько лет эксплуатации но ну, не было на таких заказов поэтому не знаю но все равно в районе ручки в районе барашка замка то что вы закрываете поворотника замка то как бы ну там все равно будет те ореолы так называемые ну там готовишь на кухне пример как бы идешь открываешь но ну, не всегда есть возможность как бы идеально там вымывать руки чтобы полоснул пошел но все равно как бы вот эти моменты не могут отпечатываться. но ну, это просто речь идет не в одном касании это речь идет о э, долгих годах эксплуатации поэтому в такой перспективе это ну, на мой взгляд непрактично красить внутреннюю панель влияет ли отделка на защиту значит вот это тоже такой как бы ну, миф такой даже получается, такой слух был запущен, что отделка влияет на защиту. Но опять же, слух был запущен, что отделка влияет на защиту взломостойких дверей. Это вот одним из производителей взломостойких дверей была запущена отделка. Если МДФ накладка, то это как бы дополнительная защита. И аргументировалось это вот такими какими-то способами, что вот там глубже стоит как броненакладка. При этом эта броненакладка там, ну, в общем, сейчас речь не об этом. Скажу так, во взломостойких дверях особенно высоких классов взломостойкости отделка практически не влияет почему практически я сейчас объясню почему если по дверям которые вообще скажем так ну вот эти вот то что я говорю что там непонятно если с металла в них если это скажем так двери, вот эти которые непонятно стоят вот эти вот да с роскошными отделками там со всеми эти роскошью там вот такие толстые могут показаться при этом ее берешь вообще не поймешь ну если у нее какой-то вес либо нет Соответственно, там, если нет, ну, есть двери, которые, да, даже вообще не имеют листа металла, то такой, ну, в такой двери, да, отделка, она, ну, реально обеспечивает дополнительную защиту. Поэтому, чем ниже защита двери... Ну, класс защиты двери. Тем больше влияет отделка, наверное, на ее уровень защиты. Вот и в моем понимании повредить отделку, да, это не вопрос. То есть, отделка, ну, дверь в целом сделана так, чтобы все предусмотрено на ближайшие 15 лет, которая, вот она должна быть актуальна через 15 лет. И, соответственно, все, что с ней случится, должно подлежать, вот, допустим, как вот такое, как от, повредили отделку, оно должно подлежать замене. Это без проблем. Это все делается там в течение... Ну подготовительный да, процесс будет порядка недели, а вот именно замена отделки на новую, то это получается полдня займет.